Ну, всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в таком вот неплохом райончике, где ездят лимузины. Небольшие такие домики с бамбуковыми лес... с садами или такими, скажем так, полисадником. Я нахожусь вот около такой вот конторы, называется Arms Technical Performance. Нет, это не реклама этого салона, просто мне стало интересно, я решил посмотреть на э, вот эти вот машины, что похоже очень на драг машины, как драгстеры там такие старые еще. То есть вот, также колеса здоровые вот они тоже. Ну да, похоже на драгстера. Ну а там вот скажем так половинка Делориена кузова Делориен туда запихнуто под крышу видимо для того, чтобы придерживать крышу ну либо же просто для рекламы Но это все как бы вот как мы видим макеты либо кузовы, либо это ну скажем так уже не рабочие машины вот. а здесь вот стоит вот такая вот Машина времен 50-х годов, я так думаю, 1950-х. В общем, скажем так, даже в неплохом состоянии. Это, по-моему, Ford Thunderbird, да, вот здесь написано. Ford очень старый, это классический еще тех, это времен, когда там бриолинщики были, то есть, когда... Были-то времена там золотой молодежи Там в Америке а, Рок-н-ролл и так далее То есть, да, вот эта машина как раз Из тех времен то есть В салоне там немного, конечно, двери разобраны Панель такая, в принципе Хлипенькая уже Но я так думаю, это Натурально, ну, кстати это родное Родная кожа, родной руль И вот, как мы видим, там Ручка переключения. Судя по всему, там автомат. Да, судя по всему, там автомат стоит. Вот здесь написано Ford. Да, все как бы спецованные колеса. То есть, как бы вот так вот выглядит. Конечно, она немного уже поржевела в некоторых местах. Но в целом выглядит неплохо. вообще, как бы, достаточно красивая так, машина, я таких в Японии редко встречал, их очень мало. Вот. Ну, а сам я приехал, конечно, на велосипеде на своем, который у меня уже где-то 3 года, уже 4, можно сказать, да, все до сих пор работает, все нормально Сейчас немного потёрся, в плане того, что он, ну вот, где-то что-то ржавшина пошла. Ну, это ничего страшного, это все дело поправимое. Вот а, ну, эта машина сколько лет? Это... 1956 56 надо снять. О, слышишь. Мизрасидос. Мизрасидос. Какой Да, вот. Это 56-й год. Вот, 1956 -й. И содержать такие машины в Японии достаточно дорогое удовольствие. Примерно я так... Полагаю, около миллионов десяти, наверное, ем. То есть это найти эти оригинальные запчасти, отреставрировать их, найти механиков, которые это будут ремонтировать, найти, скажем так, покрасоч... покраску, которая именно подберет именно тот цвет, который раньше был. Прям, ну, то есть найти вот такие оригинальные диски, или там, если там спицы, там, например, пугнутые, или порвались, то есть что, То есть, ну, как бы. Заменить это тоже нужно все это найти. И это все стоит очень больших денег, все это под заказ из Америки. Ну, скажем так, содержать такую машину стоит даже порой даже дороже, чем содержать машину, которая, скажем так, какой-нибудь ну, последней модели Lexus или еще что-то там, да которая стоит там миллион, там, например, 10 миллионов там стоит машина, да. Но в нее не надо больше вкладываться. Плати бензин, только заливая и езди, а в это еще нужно будет на ремонт вкладываться. Но люди, богатые люди, это как бы их это не пугает. И многие заказывают вот такие машины, реставрируют их. И после катаются и показывают всему городу, что у них есть деньги, они могут себе это позволить. Ну, это действительно классно, я считаю, ну, вот, прокатиться даже на такой машине тех времен. Есть, причем она стоит, э, стоила даже в те времена очень дорого, а сейчас она стоит просто колоссальные деньги. Вот. Японцы любят реставрировать, скажем так, старые автомобили. Я в Японии встречал очень много автомобилей даже 30-х годов, там, 50-х, 60-х, там, ну, 1900, там, даже 20-х годов. И все это достаточно в хорошем состоянии было. То есть ездило, и все, как говорится, было на ходу, без всяких там ржавчин, без ничего. А это, видимо, недавно только пригнали, еще не отремонтировали. То есть вот здесь вот видно, что фонаря нет, и там хром немного где-то потерся. То есть это все реставрироваться будет. Сзади вот ключок для заливки там топлива. Вот это у них. Ну вот, в принципе, такая вот машина она из района Шин, Шинагао. Ну, в принципе, да, в Шинагаве там очень много таких автомобилей, стареньких таких ретро-автомобилей. Вот, видим, богатый городок, богатый район. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Ну, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!